Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? Да, где пев бесплатно. А я бы с такой, как нашим. Только чтобы войн не было. Ну вот мы прибыли, наверное, час назад. Конечно, у кости собачка-зверюга. Пробирается хорошо. Юркина подзаваливается. Вот, Подзорывается по вот, кухничку. Так вот, мы дома все уже подтопили печечку маленькую, скоро будем топить большую. Все. Устроено зимой-то а? наша дрова, наша банька, на стол. Вот соседи тут живут. Сегодня в планах съездить на речку, набрать воды. Так, тут пацаны пытаются устроить костер-лежанку. Или мы тут будем вдвоем, Костян? Я с незнакомыми мужчинами... Мы с тобой давно знакомы. носик-носику. Ты это, не путай. Носик-носику. Осенью уехали, почему-то осталась вода умывальники непонятно почему чурочка немножко не греет, греет да Во да какой-то агафон <wam> не слил Все, вот немножко рюмочки отметили всем добра братья только что только что положили мягкие элементы на сафу. Вот, Я это... буду спать вот здесь. Вообще. А, Андрюха будет спать Потому вот здесь. Вот здесь. Да. Андрюха будет ну, спать да на да. Температура обнимая, в помещении, видите? Обнимаешь штангу Температура уже около нуля, около. Это теплее. Сейчас мы пойдем, О, как обычно, открывать сезон 2023. Морская летний. А какая красота! Какая красота! Снежок идет снежок. Торжественному поднятию флага. Струсь! То, то! То, то, то, то, то, то, то, то, то, Защитника одельства! Ура! Ура! Ура! С днем военно-морского флота и советской армии! Ура! Ура! Ура! Добробака! С днем мудка! Невенга, встречай! Ой-ой-ой! Жизнь берет свое! Потому что. Совместный труд для моей пользы. Он объединяет. Естественную нужду еще никто не отменял. А ты открывал уже дверь? Там дрова лежат? Да. Ух ты, там охрана. Ушла, ушла. Вообще, ляпота. Леха, пока твой холодильник не нужен. Да нет, уже не холодно. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты. Причем ручку. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небо и готовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. Ух ты, метет-то, как метет. Хестон, у нас проблема. Хьюстон, у нас проблема. Уже начинает ремонтная бригада приехала. Ищут что-то, ищут бы просто взять и сначала плотненько поесть, смотри, пельмешки, хопа-хопа. Побожируйся хопа. и помру молодой. Дечка творит чудеса, вот у нас температура уже скоро будет 10 градусов. А умываться как? А так? Как? Надо меньше пачкаться. Посмотрите, как это самое испаряется. Костя у нас весь в ремонте. Мы доехали сюда хорошо. Все сломалось около дома. Доехали без поломок. Сломали все около дома. Ну, мы же не можем без приключений. Не, не, можем. Нельзя. Ветер Люсиа, привет! Ветер привет! Шемчук. Привет. Да. Палычу Павычу, привет, да, Павыч. Пока мы еще не воспользовались твоим законом. Пока нечего. Пока нечего, да. Но мы его да, да, да, да, да. Мы прокачиваем этот момент. Да, да. Хе-хе-хе, пока пойду. Не правда ли? Ну что ли? такой стульчик не взял. Я вот сюда засверлюсь. Вашего позволения. <музык> Че свели? Нет? <музык> так возьми шуруповерт. Давайте я просветлю тогда. Ага. Так у тебя, ну, уменьшик? А? Вода есть. Какая только там вода! Жик. Ну, я да. Все, ври, я хорошо. Тебе хорошо, ты пришел. нам еще идти на рыбалку. Чего Не доставал. да до да нет. А ты хочешь, чтобы я-да-да до достал? Ну так, чудо Вот то быстрее просверлит Андрюха или Костя. Нифига у тебя там глубина А у меня это что-то, блин, непонятно Мелко Мелко? Угу, Просверлился Что-то что мелко У тебя глубоко? Не знаю. Я вот здесь а взял уже. Здесь сверлину, наверно Вам не, не будет мешать? О, вода. Попробуй сейчас мне не, не пью же. А это видео оказывается, мать уже. Мы ведем репортаж. Да. Есть риски, рыбы как само собой, разумеется, нет. Да, да, да. Она летом. Она да, ждет, вот. Весь летом. Удочка стоит. Замочена. Замочена червяком, да, парышей да, да. Все, все и по блесна. Честному, все все по-честному, по да, червяки полощутся. Да. <с природа <с обалдеть. Все хорошо. Не, ребята, погода, да? Вообще классно. Все чудненько. Всем большой привет. Да, да. Единственное, что-то что никто, не, никто не наливает. Рекомендация. Я да. думаю, что нужно еще раз отметить сегодняшний праздник. Я и... вас поддерживаю, коллега. Да. И товарищ смотрел на сайте и сказал, что сегодня рыбы не будет. Сегодня рыба, рыба отмечает рыба. праздник. Просто праздник. Все, понял. Всем всех с праздником, 23 февраля. Сейчас только что закончилась фотосессия. А я телефон оставил дома. Дома в полном смысле этого слова. Это наш дом. Да. Как да. А так мы здесь на рыбалке. на рыбалке. Рыбалка у нас... Это только одно название. Мы на да. Мы пытаемся чего-то поймать. Но перекат-то, конечно, вообще... Классический замерз. Я не пойду, нет, нет. Ладно, давай, это самое. Кидал, вот на кбаче мы ловили. Там вот так же вот примерно вот, перекатит, а мусочек небольшой перекатит. И вот находит 20 сантиметров. Ну дай бог, чтобы было 15. Ты тихо рюза, да только затравили, да душу, блин. Инвалид же, что ты? Но не, но не, но не это самый, не блин. На сегодня рыбалка закончена Результат Ноль Поклевки ни одной не видели Возвращаемся домой Ну я думаю, что печка уже Протоплена И мы будем продолжать Топить буржу Чтобы было тепло Так вот так. Такая вот У нас личная рыбалка вечером после рыбалки успешно, успешно завершенный рыбалки. Да, да, да. У тебя Остав... вычищаем термоса. Термоса. термоса завтра мы их опять так, зальем да, вот. кости о, вот, костя. о братан, ну, Не надо. Поласкиваем Не надо. и все Не надо. печка топится у нас в печке сейчас Супец, супчик, супчик дня. Свет горит, все хорошо. Ум умывальник оттаял, но надо смывать его ведро. Первая ночь на Неллинге. О, генератор тарахтит, флаг развивается. Свет в окнах блещет. Собаки стоят накормлены, отдыхают. Сейчас люди накормятся и тоже пойдут отдыхать. Я давно хотел спросить, как съете, быть? Йети? Надо чаще мыть. Да нет, я про снежного человека. А, -а, -а. а ну это надо с контрадмиралом посоветоваться.